Вот. Заносится, протокол, вот. Заносится в протокол, который подписывается заявителем ну. и лицом, принявшим заявление, понимаете? Ну. То есть мы все равно должны будем ставить его на бумаге. Ну я об этом вам и говорю, Нет. давайте ставим протокол на бумаге, принятие устного ну, заявления. Вам надо будет его подписать и оставить свои данные. там. Не вопрос. А в чем проблема? Нет, я, я вам разъясняю, просто вы так ä, преподносите информацию, что вы ничего подписывать не будете, объяснение давайте. Подождите, когда я такого говорю? Ну, мне показалось, вы к этой мысли. Вам показалось? Ну да. Вам показалось. But, Спасибо, что разъяснили теперь. Все, просто нет. Сейчас у вас это прополномочие, примется заявление. Вам тоже показалось? Забрал мой телефон и швырнул его. Не трогай телефон, я тебе запрещаю. Немного изменилось, их показания более лояльные они стали. Никто телефон не терял. Я не вижу его. Куда ты его кинул? Чё, прям до сюда долетел? Телефон пролетел 30 метров. Я посчитал шагами. Что? А ты Положи на место. Не трогай чужое имущество. 144-я статья с применением насилия. Он очень злой был. Владеет тайским боксом. То есть я опасался, что он даже нападет на меня. Представил как реальную угрозу жизни и здоровья. Я вас предупредил об уголовной ответственности. Да, да, Виновник скрылся да. с места происшествия. А он имеет на это право? Нет. Ну вот. Я не в гаражу никого нет. Мы не регистрируем это, мы переводим на полицию. К вам поехали, это второго отдела группа. Больше часа прошло, никого нет. Примите жалобу, пожалуйста. Мы его оформить-то оформить. Просто у нас нет возможности вы сейчас. Вы не защищаете общественный порядок? Мы нет. Следственная оперативное. Вместе мы группа. Все, отлично. Довезете удовольствие. Давайте доедем. Вы в отдел, вы же сказали, вы заняты. Я усматриваю множество противоречий в ваших словах и действиях. Не правда. Как оказалось, бланка протокола нету, есть просто какое-то заявление неустановленного образца. Это яйкотяк. Ну смотрите, по территориальности это находится здесь. Ладно, да, оставьте да. жалобу за нас Независимо объективно. Такие дела. У меня, в принципе, все.